Попытка установления нового рекорда выражения в заседании категории 47 килограмм Зрители, поддержите пусть команда Сесть пониже К весь... не Переходим к в...